Свежая рыба. Купить свежую рыбу в Воронеже. Папина лавка предлагает свежую рыбу. Папина лавка объединяет самых лучших российских производителей, чтобы вы получили с первых рук вкусные, качественные и свежие продукты с доставкой на дом или в офис. Треская камбала доставляется для вас с берега Белого моря, с рыболовецкого судна потрошенной без головы на льду в течение трех суток с момента вылова. Было в для вашего стола ведется родовыми общинами малых народов северо-востока нашей страны в небольших объемах. Наша форель выращивается в чистейших природных озерах Карелии, удаленных от индустриальных производств. Форель питается натуральным врачком, и можно по праву считать ее экологически чистым продуктом. Свежая рыба. Купить свежую рыбу в Воронеже. Нажимайте на кнопку заказать. Подписывайтесь на канал. Мы рады всем!